Всем привет, вы канали по столкну, меня зовут Алекс. Сегодняшнее видео нужно будет отвечать на вопрос подписчикам. Итак, я там у нас почему причем большой про комментариев правильно, что я буду для вас это снимать. Ну а потом я поотвечу еще на собственный вопрос для вас. Немного расскажу по поводу канала еще да. К где ты живешь, от Насти? Ну там очень просто Я живу в Харькове, э, но сейчас временно в любом роде. Ну, надеюсь, что скоро вернусь домой. Дальше второй. Почему канал называется Номер Сталкер? А Номер Сталкер, да, кто-нибудь знает? Не кличку дали здесь в этом городе? на этот канал и Даже не знаю почему это как-то получилось кошмарный охотник там заброшки все какие-то про нормальный мистик но ну, пока так, так дальше у тебя есть отношения отношения у меня нет хотелось бы Могу сказать вам только одно у меня есть человечек которого я люблю который мне нравится но имя говорить я не буду. Только сказать что-то. Ты... Девушка. Что так? Дальше снялся с Димой Маслинкой. После что вопрос? Снялся, но Дима Маслинков у нас живет в России, поэтому я сейчас не планирую ехать в Россию. Ближайшие лет 20. Так, давайте дальше. Тирак вопросы от Миланы. Вот, Милки, Минк, кстати, Дарокин. привет. Если у тебя домашние животные, если, если да, то кто? У меня есть собака Golden Triver Ad. Есть две улитки, одна марс водноводная, ну, широкому живет. И одна такая.. Хороший в контейнере. Ну, тоже живое. В ничего не паримся. Также я хочу купить аксолу для, для аквариума. Ну, если повезет, то немецкого дома. Потом заведу себе вот это вот. Или вот канадского дома. Ну, понимаете, какой он красивый, какой он хорош. Ну, блядь, рех его не взять. Так, давайте дальше. Как ты учишься в школе? Как, как я учусь в школе, то неплохо, вроде, учусь. Не жалуюсь. Ну, как я скажу, в школе я учился, получается, со мной маленько было четверочка. Ну, и то, не, не и настое, блядь, нехороший и неплохой, то есть, получается, средняк. Ниже, не ни выше средней, ну, средней. Сейчас я, я в клеворской шельке. Сейчас, говорю, потом я с у меня злой маленькая теперь восьмерка. Самая большая у меня одиннадцатка. Вот так вот. Давайте дальше. Какие игры? Сейчас. Какие? какие игры. Играешь какие-то игры? <смотрая> Смотри, попробуй. <смотрая> <смотрая> Играю. Я играю в Mortal Kombat, в хорроры разные, там, бедный средит, да? в Бедный в Майнкрафт в такой вот шутом. Ну а если не компьютерные игры, то баскетбол, футбол, теннис настольный. Да, а мелкие что-то Ну, прям, ну, проехать дальше. Дальше вопрос у нас вот от... от... от... от, от я-не-я. Mm -hmm. привет -ка. Вопрос, какой день из твоей жизни тебе запомнился больше всего? Плохой или хороший? Mm. Больше всего... Наверное, самый плохой это война... ...стала. Думаю, самый плохой, 24 февраля, 22-й ход. Самое хорошее, думаю, было... Было, было, было, было, было шоу Было, наверное, когда мы забирали Эда. Когда у нас появился Эд. Думаю, это было самое хорошее. Дальше. Какая твоя любимая еда? Э, пицца. Суши. Нравится ещё Макдональдс меню и Котлеты по-киевски, да, ну вот это, блядь, вот это душа, вот блядь, Котлеты по-киевски, нравится. Дальше. Любимый сериал. Мой любимый сериал. Думаю, вампиры средней полосы э, против всех. И патриот. Дальше. Р любимое время года. Мое любимое время года это лето, 100% весна. Э осень и весна. 50, 50 на 50? 50. Там 50%. А зима, ну, блядь, ну, это не зима, это весна, можно сказать. Ну, на... на... Три цветочка, для новый вот. Дальше. Очень правильно назвал Фиари э, вопрос. Любимый цвет. Мой любимый цвет это.. Их три. Черный, белый, красный. Все. Э, дальше. Когда будет трансляция? Хороший вопрос. Думаю, либо когда буду в Харькове, либо. Когда буду либо в Харькове, либо когда будет. Когда будет то, что когда будет. Вот так, как-то так. И вопрос на вопрос ответил. Дальше. Сколько твоего канала? Думаю, семерка есть. Думай семерка. Одна семь лет. А почему ты их the я хотел ввести свой канал в YouTube. я хотел ввести свой канал YouTube. Не знаю, раньше просто отбал там видосики. Налеплевал там из выреза. Я был нихер. Ну, там, первое видео прошло, там просто нарядочку делал, Время убивал. Ладно, дальше. Смотрим, месяц да, то какое аниме. Любимое. Другие аниме, любимые аниме, Темный Дуревский, э, Немецный Чарли, Петритис Мариарти, Атака Станов и Бест-Старк. Как Ангеймер э, играл в Сталки? Нет, не играл. Э, ну хотя бы. Будут ли... Будут на канале видеоиграх еще. Не знаю, если захотите, то будет. Если не захотите, то не будучи. Понятен мне. Теперь у нас заходит Windows 100. Смотрим. Вопрос от Gamers 270... Короче, вот. Вопрос, почему ты в видел в маски? Не всегда как я ведёшь. Не знаю, потому что раньше в Ютубе говорят что про этих хуйках. комментарии закрывал. Ладно. Дальше от Эхи. От Эхи 984. Есть интересная история с вылазок. Есть. Один раз на бомжа наткнулся. Так, я наткнулся на бомжа, наркомана, на закладке с наркотой. Отыкался, ну что еще так такое не натыкался, как говорится. И история тоже интересно было, что на бомжа наткнулся? Нет, что в закладку нашёл? Что я нашел закладку с Вот это было вообще нечестное сюжетик, я сейчас снимательно видел Так, интересные моменты во время звенки, которые не попали на видео. Как... Ну, помню, помню, было, было время. Ну, было и такое снимал видео. У меня такой друг за кадровой съемки начинает... Буся, дай денег. Буся, дай денег. Такой... Найс. Nice. Ладно. Э, вопрос каким? Спортом занимаешься, занимаешься, от дед, Не неисправим просто, эскалазание, Скалазание, конный спорт, бегаю иногда полюсом, за зайцами гоняюсь, кстати, вот видео посмотрите обязательно, это когда ты как обычное время проводишь. Если не снимаю для вас видео, то уложу в каких-то ебенях. Или общаюсь по телефону с другом или подругой. Или залипаю в реальную мистику на этом, на компе. Паргорькова. Хасайон Хайи. Касагоры. Касагоры. Лес. Ээ. Но... Ну, крыша, это самое, думаю, место, как это крыша. Так, давайте дальше. От ста... Э, вопрос, почему у детей длинные ногти? Это одна из моих частей. Имидж. Вот у уголков есть когти. Вот у людей есть ногти. У нас тут заметил, вот когда я у меня еду тень. Вот я обычно вот так вот руку держу. но вот так показывается, как, как волчья вот такая вот лапа. Вот, очень прикольная, кстати. Так, давайте дальше. Э -э, какие марки машины больше тебе нравятся? BMW Bughael. в другой стране. Будут, если я сижу в Чехию, к моему другу. президенту. Так, ты у границы и разговариваешь на русском. Почему? Потому. Закругляемся. все давайте с ним какое Ладно, я тебя. Я разговариваю на русском, потому что у меня город 40 километров до границы, и я живу в нем. Там всех вот так выстрели поступники, они будут разговаривать на русском. Я у вот Лет 50, так точно еще. Поэтому, вот как-то так. Теперь еще что именно хотел говорить по своим вопросам. Итак. Вот я сам себе сейчас вопрос задам, я, наверное, уже отвечу. Алекс, почему ты не снимаешь видео с другими людьми? Отвечу. Я начну снимать видео с другими людьми, например, с моим другом президентом с Нась. Знаете, знаю, или там еще с кем-то, поэтому я буду снимать видео с существами рядом. Второй вопрос, который я бы хотел себе задать. Вы крупномасштабные в Прям вообще крупномасштабные. Другой город, другая страна. что-то еще. Будут. Если по секрету, я хочу сделать один из выпусков, как я убежать с летнего лагеря вот прям просто это две недели припать в карпатском лесу вот это будет вот, вот, вот, вот. вот еще кое-что похоже ходу канал вот независимости от времени в смысле, от графика я буду выкладывать промежуточные видео это получается будет с шортс там, например, какие-то сайты гонялся, есть. Будет уже много прикольных таких шульц. Так. Э вот именно на этой неделе, с 24 и по воскресенье на этой неделе, я в воскресенье видео выкладывать не буду, потому что я выложу в среду 26-го. Почему? Потому что был в реактор, потом... Вот вы поняли статистику. Ну и Харьков потом в четверг. Потом, поэтому вот это все. Вот это все, что буду ну а дальше попробуем сделать именно по графику, так как по, по ступочке. Пошел. Чухмар. Кстати, еще я хочу... Блять, да ты заеб... Как-то так. Потому что 29 мая я хочу снять полностью образ для меня. Буду... Я буду менять образ. Ну, все образы, кстати, не буду. Понятно вам? Вот так вот, за раунд. И... Там причесочка, селёвочка на мордочке. Ладно, хуй с ним. Так. Так, а так. Поэтому, если что, 22... До... 29. Да, правильно, 29 мая я буду стать пиздеть. Поэтому, если что, приходите. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вы были на канале Меня зовут Алекс. Всем удачи, всем пока, до новых встреч на канале. Или в Шовце.